Добрый день, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в нашей онлайн школе. Меня зовут Курбатова Екатерина, я преподаватель школы кондитерского мастерства кудакер. Сегодня мы приготовим с вами киш с томатами черри, брокколи и куриным филе. Это очень простой рецепт, мы готовим его для наших студентов на базовых курсах и у нас неизменно просят рецепт. Итак, для приготовления теста нам понадобится пшеничная мука. Муку мы используем слабую, с низким содержанием белка. Это Приблизительно 10%. Ледяная вода, соль и 2 желтка. Непосредственно сама начинка у нас состоит из социаси брокколи, томатов черри, отварного кули, куриного филе э, и сыра. Мы используем твердый сыр, любой, который найдете в магазине. Э, для заливки нам понадобится молоко, кондитерские сливки жирностью 33-35%, соль, перец. И три яйца. Начнем мы приготовление с нашей песочной основы. Дорубленное тесто. Приготовить его можно с помощью планетарного миксера, кухонного комбайна с насадкой ножи. Либо порубив ножом до состояния крошки. Так как мы используем планетарный миксер, мы отправляем пшеничную муку и сливочное масло чашу миксера. Сливочное масло должно быть очень холодным, вы можете прямо из морозильника его использовать. Устанавливаем все это на основание и начинаем замес на низкой скорости, буквально первая-вторая скорость. Нам необходимо добиться однородной э, крошки, очень мелкой однородной крошки. Если вы используете планетарный миксер, берем насадку весло или лист, она еще называется. Когда мы достигнем состояния мелкой крошки, вводим в наше тесто желтки и постепенно добавляем ледяную воду. Буквально по одной столовой ложке, пока не добьемся однородной текстуры, пока наше тесто не начнет комковаться. На этом этапе можно добавить соль. Если вы замешиваете тесто руками, контакт с мукой и маслом должен быть минимальным, потому что от тепла рук масло тает, и мы получим жесткое, неприятное по текстуре теста. Поэтому стараемся рубить максимально холодное буквально ледяное масло, не контактируя с ним руками. <coughs> Наше тесто вот-вот будет готово. Осталось буквально пару крупных кусочков масла. Такое песочное тесто, которое мы используем для киши, называется пад или рубленое песочное тесто в русскоязычном варианте. После замеса такое тесто требует стабилизации в холодильнике минимум 4 часа. В идеале его делать на ночь и утром уже выкладывать форму. Если у вас в помещении жарко, чтобы облегчить себе работу, вы можете предварительно охладить вашу насадку и чашу миксера в морозилке. Так вы снизите риск таяния масла. Мы получили вот такую вот консистенцию, абсолютно мелкую крошку, Похоже на песок. На данном этапе мы начинаем вводить яичные желтки и воду. После введения желтков и воды мы сразу же прекращаем замес, как только наше тесто скомковалось. Иначе мы разовьем глютен, что нам совсем не нужно. Тесто станет жестким и неприятным на вкус. Включаем снова на первую скорость и вводим желтки. Буквально по ложке добавляем холодную воду. В зависимости от влажности в помещении, влажности э, муки, вам может понадобиться от 8 до 12 столовых ложек э, воды. Как правило, у нас уходит 11 ложек холодной воды. наше тесто скомковалось, убираем насадку. <звы> вот так вот оно выглядит после замеса, если что-то не вмешалось, домешиваем руками. нам нужно раскатать тесто и отправить его в холодильник для стабилизации. Для раскатки мы используем гитарные листы, листы плотной пленки. Вы можете использовать пергамент. Это очень удобно. Накрываем вторым листом пленки. И начинаем раскатывать. В таком состоянии тесто лучше стабилизируется и быстрее. от центра к краям. Выкладываем тесто на противень и отправляем его в холодильник на 4 часа. По прошествии 4 часов мы достали наше тесто из холодильника, сейчас раскатаем его до толщины 2-3 миллиметра и выложим в форму. Мы отрезаем небольшой кусочек теста, который нам необходим, такого размера. Слегка припыляем поверхность мукой, буквально самую малость, так как вся необходимая нам мука уже в тесте. То есть добавляя много муки при раскатке, вы сделаете ваше тесто жестким и не очень приятным по текстуре. Буквально самую малость. В скалку тоже можно слегка присыпать мукой и раскатываем тесто до нужной толщины контролируйте чтобы тесто не прилипало к поверхности к рабочей поверхности в форму так. каким образом мы выкладываем тесто срежем лишнее Выкладываем тесто на самое дно. Нам необходимо почувствовать пальцами, что мы достигли формы. И прилепляем тесто к бортику. Достигаем дна. Прилепляем к бортику. И так по всем бортикам. То есть у вас не должно быть воздушных карманов в тесте. Вот, мы выложили тесто, теперь срезаем все лишнее по бортику резкими рубящими движениями. И отправляем в духовку. Мы выпекаем это тесто с грузом, потому что есть риск, что оно опустится при выпечке. И получим низкие бортики. В качестве груза вы можете использовать любую крупу. Это может быть гречка, рис, горох, все, что у вас есть. Понадобится пергамент. Накладываем форму пергамента. Тщательно пройдитесь по всем бортикам, чтобы ваш груз улегся по всей поверхности. Прижимал все очень равномерно. Высыпаем груз. И в таком виде отправляем в духовку на полчаса, пока наша основа не будет готова. Выносим тесто при температуре 160-170 градусов, в зависимости от вашей духовки. После 10-15 минуты вы можете снять груз и выпекать тесто уже без груза. Прошло 20 минут, мы вынимаем наш киш. мы высыпаем вот такая основа у нас получилась после выпечки она достаточно золотистая то есть вы видите, она такая полувыпеченная. Сейчас мы ее будем допекать вместе с начинкой. Выкладываем куриное филе. Как вы помните, она уже предварительно у нас отварена, порезана на кубики. Выкладываем брокколи. Вы можете использовать как свежую брокколи, слегка проваренную, бланшированную, либо можете использовать замороженную брокколи, предварительно ее разморозив. У нас остались помидоры черри. в основу всю нашу начинку. Теперь нам нужно приготовить заливку. Вы помните, у нас есть молоко, сливки, соль, перец по вкусу, яйца все это вымешиваем венчиком и выливаем в основу Заполняя все-все уголки до бортиков. В таком виде мы отправляем это в духовку, где-то еще минуток на 20-30, при температуре 170 градусов. Когда наша заливка уже немного схватится, мы посыпем киш сыром и будем допекать уже сыром. 15 минут мы достаем киш для того, чтобы посыпать его сыром и отправить обратно в духовку. Заливка уже схватилась. Она немного жидкая, только в центре. Посыпаем сыром по вкусу. Снова отправляем в духовку минуток на 10-15 до полной готовности. <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> Наш киш готов. Вот так он выглядит после приготовления. Мы очень любим его за хрустящую основу, она долго остается свежей, не размокает. В этом его основное преимущество. С кишами можно экспериментировать, используйте свою фантазию, любимые продукты, радуйте своих родных и близких. Мы будем рады увидеть ваши работы под хэштегом, который вы видите сейчас на экране. Задавайте свои вопросы, комментируйте. До новых встреч!